Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить бараньи потроха, сердечко, печеночка, огромные почки и немного легкого. Я уже снял пленку с сердечко и с легкого. А сейчас я сниму пленку с печенки. Это нужно делать обязательно, чтобы готовое блюдо было вкусное и нежное. Со свежей печеночки очень легко снимается пленка. Еще час назад потроха были теплые. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. В почках я вырезаю вот эту белую часть. Жуля, Жуля! я порежу кусочками помельче. Свежие продукты всегда очень вкусно пахнут. Сердечко. Сверху на сердечке есть жирок, я его вот так аккуратно обрезаю. Вот такие белые клапана или связочки, они очень жесткие, их нужно обязательно вырезать. Тонкий наружный край сердца. толстая часть печенка как она мягко режется вот здесь внутри есть сосуды я их не буду вырезать чтобы кусочки печенки остались красивой формы потом когда мы будем кушать мы их просто не будем жевать Бараньи потроха удобнее жарить в большой сковороде, чем в казане. У меня крышка от казана, но в ней была ручка. Я ручку снял и сюда прикрутил гаечку. И теперь у меня должно получиться что-то похожее на саж. Или саж. Вот. Пусть греется. Бараньи жирок. C'est okay. Пока следующая партия жирка растапливается, я приготовлю ароматную пряную смесь. Зерна кориандра. Зира. И черный перчик. Немного каменной соли, чтобы хорошо все растиралось. Селезенка. и сердечко. Бараньи потрошка – это очень нежный продукт, поэтому его нужно совсем чуть-чуть только прогреть и все. Если его долго жарить, все будет жесткое и не вкусное. Вот максимум минута, и теперь уже готово. Я его снимаю. Вот здесь поджелудочная железа и все какие-то железы очень вкусные. Я их тоже поджарю. Главное, найти баланс температуры, чтобы температура была не слишком высокая и не слишком низкая. Теперь почки. Почки тоже зарю, не больше полминуты, но максимум минуту, если кусочки были толстые. Это со всех сторон. Железы я забираю. Когда почка начинает уже пережариваться, она начинает стрелять, поэтому это вам будет хорошим сигналом, ее снимать. И теперь самый нежный продукт это печеночка. Печенку я ставил специально в последнюю очередь, потому что она готовится вообще мгновенно. Дома на сковороде такие вещи жарить не очень удобно, потому что все разбрызгивается, а здесь красота. Температура поднимается, поэтому погашу ее с новой Баранним потрошкам очень хорошо подойдут свежие овощи. Редиска, кинза и салат из молодой капусты. быстро две минуты и все готово Ах, вот это аромат М -м, вот это аромат здесь друзья виноградная чача из хорошего винограда изабелла М -м. Такой богатый вкус винограда, сладость, ароматы все такие весенние, яркие, очень хорошо. Как вкусно и правильно сделать виноградную чачу, ссылочка вверху. Шедевр, почки, это мое любимое, аромат барашка, как же это приятно. Мягчайшая. Так, вот эта печеночка. Толстый кусочек. Даже если печенка будет внутри слегка розовая, это ничего. если она будет мягкая, сочная и вкусная. И все прекрасно знают, что для того, чтобы человек был здоровым, ему в некоторых случаях доктора прописывают кушать даже сырую печенку. Вот эти жилки, о которых я говорил. Печеночка на срезе вся идеальная, но мясо. Mm. А салатик? Mm. Барашек и кинза это два лучших друга. а теперь сердечко вот она бомба это железа поджелудочная или еще какая-то по вкусу напоминает мозги превосходно легкая Селезенка. Селезенку вы нигде не купите, потому что ее все продавцы считают отбросом и выбрасывают. Она очень вкусная и полезная. Вот это легкая. У Лёкого своя собственная текстура. Она более упругая, но вкус у него тоже изумительный. Жирок. Очень хорошо я придумал, что именно в садже и поставил готовые блюда кушать, потому что чугунная крышка очень энергоемкая. Она еще теплая, здесь бараний жирок, он горячий, и поэтому все аппетитное. Если бы это было просто в обычной посуде, бараний жир стал бы густым, твердым, и блюдо потеряло бы свою привлекательность. Друзья, я вам показываю, как легко, вкусно и быстро приготовить из самых простых и даже недооцененных продуктов настоящие шедевры. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Кукушка. Подписчики. Да. Кукушка, кукушка, на кукуй мне много подписчиков. Друзья, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.